Закрыта школа после трудного дня, и дремлют окна чьи-то тайные княгини. Только я один веду рставу. Ты поможешь, ты дашь мне ответься забейся кем-то школе и двоим школьный блюз на школьном. И у двора я расстаться с тобой боюсь Спой, пожалуйста, вне школы Вый двор я раздам за мной пою. Спой, пожалуйста, мне школьный плюс. Закрыта школа после трудного дня, и тонк только читать ой миграния. Только я один в тысячный раз вспоминаю, как мама меня. В сентябре, милый двор, я расстаться с тобой Боюсь, спой, пожалуйста, мне в школе плюс